Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Валкон, я Вичезар. Сегодня мы продолжаем ведическую концепцию здоровья, урок 11. Поговорим и ответим на вопросы о современном домострое. Насколько наше место жительства, квартира, дом, его обустройство влияет на наше здоровье. Итак, подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Все мы прекрасно понимаем, что лучше всего жить в отдельной квартире, а лучше в доме. И вспомним... С начала 60-х годов прошлого столетия основное население жило в деревнях. Процентов 70 жило в деревне. И процентов 30 в городе. И городская среда еще дореволюционная. Считалась, например, Москва. Ее жители сельской местности считали, называли костром, который сжигает души человеческие. И правильно считали. А посмотрите теперь, что происходит. Городское население... Сегодня более 80%, сельское население 20%, где-то рядом с этим. Более 100 тысяч деревень остались пустыми. И превалирование городского населения, его жизнь, окружающая среда, о которой мы говорили в прошлый раз, позволяет сказать о том, что в городах люди чаще болеют. И это факт. Вы посмотрите даже на статистику Министерства здравоохранения. Сельская местность и жители его болеют меньше, Городское население болеет чаще. Это о чем говорит? О том говорит, что перенасыщение городской средой не дает того пространства, воздушной среды или вообще пространства жизни, которое позволяло бы нам быть здоровыми. Прежде всего, если вы выбираете место для жительства, нужно это место определить по энергетике. Потому что главное, и об этом говорили еще... Древние, вот книга очень хорошая, «Биолокационный практикум», когда э, лазоходцы или строители, даже у нас, когда в советское время, строители часто ходили с рамочками, которые мы вам сейчас покажем. Вот, например, вот одна рамочка, которая позволяет нам оценить э, место по энергетике, по определенной шкале, которая основана на энеологических стандартах, разработанных комитетов комитетом по энеологии и которые зарегистрированы э, в госстандарте вот это есть индикатор который показывает те взаимодействия которые исходят от земли и влияют на человека и вот есть шкала геопатогенности по которой мы определяем хорошо ли или плохо ли человеку будет в этом месте должен человек жить в плюсе, когда его земные энергии подпитывают его энергетику. И она должна быть, вот если по шкале взять от нуля а, и выше, например, 1,8 единиц до и 4,0. Это хорошая энергетика, в которой вы получаете энергию земную. Она вас подпитывает. Она дает вам возможность быстрее отдохнуть, набраться сил. То есть увеличит вашу работу способность. И в итоге радость вам дает. И Лучше всего, конечно, когда энергетика того места, где вы живете, находится где-то вот 2,4 или 3,0. А лучше всего 4,0. Потому что это вообще то состояние, когда вы ощущаете благость. А чтобы определить у вас это состояние, например, вы берете вот такую вот рамку. На конце шунгит находится. И можете спросить у этой рамки. Какая энергетика данного места? Я просто задаю сейчас вопрос. Причем ставлю эту руку, чтобы вы не подумали, что я и начинаю воздействовать на рамку. А воздействовать на рамку я э, позволяет психологическое состояние и мыслью. Причем подготовка оператора биолокации. Вы можете почитать книгу «Биолокация для всех», которую написала Пучко а перед этим еще очень хорошая книга которая была выпущена живые поля архитектуры это научное обоснование как раз тех взаимодействий биолокационных которые мы наблюдаем в природе вот. и вот эти три книги являются основой подготовки оператора биолокации и э, еще несколько стандартов которые э, позволяют нам точно оценить подготовить как профессию оператора биолокации и оценить по шкалам те состояния окружающей среды, то есть его энергетические возможности и построение дома, квартиры, и расстановки в том числе и мебели в данной квартире, чтобы вы не страдали, ваше здоровье не страдало. Потому что, еще раз подчеркну, если у вас недостаток энергии земной, а это болото, низины и разломы рек, по, реке, по любой реке идет разлом, который забирает у вас энергию. И вот все это вы можете оценить с помощью а, рамок биолокации или маятников. И вот я вам покажу в данном случае, как он работает. Вот я спрашиваю, это место, в котором я нахожусь, оказывает на меня благоприятное действие. Причем задается вопрос, показывающий, рамка отвечает, она говорит да или нет. Когда да, то она колеблется вверх-вниз. Когда нет, она показывает минус. Вот я задаю вопрос. Это место на меня благоприятно воздействует? В данном случае, вот вы видите, как раскатывается маятник. Он показывает, да, это место на меня благоприятно воздействует. И вот таким методом вы можете любой вопрос задавать, и рамка в данном случае будет вам отвечать. На сегодняшний день я не знаю более точных измерительных приборов, которые существуют как в научном обороте, в лабораторном. Конечно, есть диагностические системы, в том числе ГРВ, газоразрядной визуализации, в том числе методика фоля или вегетативно-резонансный тест. Есть, конечно, те детектор детекторы лжи, которые, как вы знаете, определяют психосоматическое состояние, где он, может быть, врет, может быть, не врет. Но это основано, опять-таки, на изменении токов и сопротивлении в организме человека. И в данном случае вот это изменение, когда мы изменяем электрохимические реакции внутри, а изменение это идет от нашего состояния, от нашего разума, влияющего как раз на... Протекание этих токов. Эти токи воздействуют как раз и на рамку. Это четко научно обоснованная система, при помощи которой мы можем оценить место, в котором мы живем. Теперь приступаем к обсуждению и а, к рассказу о том, что же является а, та среда, в которой мы живем. Построили вы дом или переселились в квартиру? Прежде всего, что нужно сделать? Вы перед этим выбрали то место, о котором мы говорили. Оно благоприятное для вас. Что вам нужно сделать теперь? Вам, естественно, нужно что? Расставить мебель. А расставить мебель, опять-таки, используйте рамочки и простраивайте сетку. Она ранее называлась сеткой Хартмана или Кури, которая располагается с севера на юг и с запада на восток 3 метра на 4. Вот эти... Эта сетка, она не только, она как квартиры в многоэтажном доме энергетическое пространство простраивает вокруг Земли. Ее надо тоже знать, потому что нельзя в перекрестии ставить ни кровати, ни обеденный стол, ни кухню, где вы приготавливаете какую-то пищу. Об этом мы с вами как раз и будем говорить в конкретном применении к тем помещениям в которых вы будете проживать мы об этом сейчас расскажем вы разбили как раз вот эту сеточку посмотрели как она у вас расположена в доме или в квартире после этого вы начинаете уже что делать расстанавливать мебель вот как раз чтобы эта мебель попадала внутрь вот этих вот так скажем внутрь параллелограмма который описывает сетка Теперь поговорим, что же является, какое помещение предназначено для того или другого действия. Ну, зачем нам помещение? Например, начнем с чего? С прихожей. Вот вы вошли в дом или в квартиру. Вы видите прихожую. Для чего нужна прихожая? Для того, чтобы снять обувь, потому что вы принесли чуждую энергию, грязь с улицы, которые энергетически скапливаются в основном на земле, и вся грязь у нас в организме, мы об этом с вами говорили в ведической концепции здоровья, вся грязь у нас сосредотачивается в ногах в основном, потому что она стекает, и вот ноги являются тем блоком, вот энергетика их, который не позволяет прохождению чистой энергии. И в данном случае, приходя с улицы, мы снимаем обувь, чтобы грязь дальше в комнату не разносить. Например, прихожая. В нем висит зеркало. Когда вы приходите, снять пальто, вешалка и так далее. И, так далее. и если, например, вам, вы зашли кого-то пригласить выйти на улицу, вы сели в креслице. Вот прихожая нужна для того, чтобы прийти, присесть, разуться, раздеться или обуться, одеться. И вот это место, которое является так промежуточным между улицей и вашими помещениями, в которых вы живете. Далее рассмотрим что? Кухню. Кухня это та часть, которая необходима для приготовления пищи. Так вот, в кухне а, это особое место. И хозяйка должна соблюдать как физическую чистоту кухни, так и энергетическую. Подбирать по цвету Цвет стен имеет значение, потому что этот, этот вопрос связан с перевариванием пищи. То есть в приготовлении вы вкладываете уже энергию, как женщина, которая готовит, или мужчина, свою любовь в пищу. И тот спектр частот, который идет от элементов кухни, от ее цветов, который также обеспечивает стимуляцию, например, ну, оранжевый, например, Цвет, который стимулирует ваше состояние, которое вы вкладываете в питание. Опять-таки, что на кухне у нас есть? Какие приборы, например? Вот Они разделяются, например, те, которые, те, которыми вы кушаете столовые ложки, вилки, там маленькие ложечки, столовые ложечки или чайные ложечки. Они должны быть индивидуальны для каждого из жителей квартиры или дома. Затем есть те, которыми вы элементы посуды, в которых вы варите. Это тоже отдельная история. Так как смешивать еду в различных кастах, например, я, если вы, например, мясоеды, то в ней нельзя варить овощи. Потому что энергия, информации будет накладываться на овощи и поступая в ваш организм, будет искажение и плохое усвоение. Поэтому все повара знают, что обязательно надо, надо разделять посуду на те продукты, как, в которых она готовится. а Стол, на котором вы готовите, он должен быть отдельно от того, где вы едите. То есть стол столовый, есть столовая. Кухня – это кухня. На кухне только готовят питание и несут в столовую. Так вот, вся кухня должна содержаться всегда в чистоте. Вот а, об элементах, когда нарушается чистота кухни, там появляются кто? Грызуны, например, когда вы на, разговариваете во время приготовления или спорите с кем-то. Появляются, например, тараканы, мухи. Это уже говорит о том, что у вас кухня по энергетике грязная. Вот основа энергетики любого помещения, она является тем элементом здоровья, который вы изначально получаете от внешней среды, в которой находитесь, в данном случае на кухне, и от того питания, которым вы питаетесь. Теперь переходим э, в столовую. Что в столовой делается? Принимается пища. Естественно, раньше, например, в дворянских семьях все прекрасно знали, что стол – Божий престол. И этикет, о котором мы говорили, хотя это внешнее проявление, как бы, вот таких элементов э, отношений между собой, но... Тем не менее, это история идет: что стол Божий престол за ним не разговаривают, а только э, вкушают пищу, дабы она усвоилась у вас, э, дала вам энергию, хорошо переварилась, и вы бы получили радость от вкушения той еды, которую приготовила матушка или ваша жена или кто-либо. Эта энергия, и она еще раз подчеркну, Напомню о Галине Шаталовне, ее нужно немного для организма, всего лишь 10%. И она должна быть раздельная для того, чтобы она усваивалась, напитывала вас теми необходимыми веществами, которые поддержат ваши силы, восстановят вас, и вы получите радость от этого. И вот столовая это для того и нужна. В столовой, ну в современном понимании мы понимаем, что у нас, например, в городах, о которых мы говорим сейчас, мало места. И столовые маленькие, где там вы, у вас может быть телевизор стоять или еще что-то. Напомним, что на кухне нельзя держать ни телевизор, ни микроволновую печь, потому что они искажают а, энергетику и негативно влияют на вас и на приготовление пищи. Даже несмотря на то, что если вы установите на них нейтроники, которые служат защитным средством от э, негативного влияния электромагнитных полей. Но, тем не менее, вообще их не рекомендуем держать на кухне. О столовой мы с вами поговорили. Теперь важное значение имеет спальня. Вот спальня – это сакральное место, в котором живут мужчина и женщина, и если мы говорим о том, что о продолжении рода, то в спальню не допускается никто. Ни дети, никто. Это сакральное место. Оно намоленное, и отношения между мужчиной и женщиной, духовные, душевные, теплые, они вот в этой спальне и сосредоточены. И спальня должна быть выдержана в теплых тонах. Она должна располагать как раз к душевности, к близости, которая является основой для продолжения рода. И это, еще раз подчеркну, сакральное место. Должна быть, естественно, кровать широкая. Должны быть окна широкие для того, чтобы было много света в ней. И вообще, чем больше света солнечного и дневного, или дневного, тем лучше для любого помещения. Здесь следует сказать, что вот по мнению академика Рахманина, который говорил, например, вы живете в городе, и у вас окна на улице. Никогда не закрывайте окна, потому что вредных веществ окружающей среды в закрытой квартире в разы больше, чем на улице. Даже если вы на проспекции вашей квартиры выходит. Открывайте окна, чтобы этот обмен был между внешней средой и вашей квартирой. Ранее мы выпускали еще в конце 90-х годов, прошлого тысячелетия, вот такая книга была «Закон быта», где мы описывали все, что я сегодня вам говорил. Теперь мы готовим новое издание а, современный современной домострой или покон домостроя, в котором мы опишем все правила, по которым нужно обустраивать свой дом или квартиру. Поэтому следите за нашими выпусками, мы вам будем сообщать о том, когда выйдет следующее издание данной книги. Для чего нужна ванная? Ванная или раньше ее называли уборной. Это от слова убирать. Убирать себя грязь, помыть ручки, омыться, принять душ. Э или э если есть ванная, то принять ванну. Это и есть ванная комната, где мы очищаем себя, приводим в порядок. Естественно, она должна также содержаться в чистоте энергетической. Так как вода... Смывает с нас грязь по энергетике. И канализационные стоки выносят как лимфатическая система в организме человека, так и канализация выносит все, всю грязь, которая с нас сходит. Как физического плана, так и энергетического. Поэтому ванну всегда практически ежедневно нужно убирать. Как физически убирать? Чтобы она у вас содержалась в чистоте. Впрочем, это касается любого помещения. Если вы не можете физическую чистоту Дома поддерживать. Задайте себе вопрос, каким образом вы будете поддерживать духовную чистоту. И все наши эмоции создают, так скажем, астральный и ментальный план в доме, который является главным, главным по энергетике, фактором, влияющим на наше здоровье. И дом мы содержим в физической чистоте, энергетической и ментальной. И это главное. Прежде чем... Говорить о том, что там мы как будем питаться, как мы будем выстраивать отношения во внешнем мире. Вот нужно, прежде всего, привести в порядок свой дом. Вспомните, о чем говорил Лев Николаевич Толстой. Зачем нам ехать куда-то за 50 верст, что-то там смотреть? Вы приведите в порядок окружающее ваше пространство, дом ваш, сад, огород. И создав гармонию, вы не хотите из этой гармонии выходить. Потому что внешний мир не настолько будет гармоничен и не принесет вам радости в поездке. Вот лично я, например, не могу в Европе находиться или ехать куда-то, мне комфортно в своем доме. И здесь я радостный и работоспособный и могу делать все дела, не выходя как раз из дома. Хотя люблю природу. Вспомните слова Бориса Константиновича Ратникова о взаимоотношениях в семье. О чем он говорил? Вот эти отношения должны быть гармоничные. Психологическое состояние дома, отношения между родственниками является основой нашего здоровья. Отношения между людьми создают нам комфортную среду обитания. И это является одним из основных условий нашего здоровья. Уважаемые друзья, Галина Долгова задает вопрос, а где находятся патогенные зоны, как их определить, и вообще есть ли карта такая нашей страны? Вообще есть. Мы проводили исследование вот касательно нашей территории, Раменского, Жуковского, по заданию Летно-Испытательного института, и у нас эта карта есть. Есть карты патогенности Москвы, мы вам ее покажем вот в заставочке. Посмотрите основные разломы. Вот основной разлом у нас как раз идет до Кратовского озера, который является патогенным местом. Мы там проводили исследования и четко подтвердили, насколько негативно влияет на состояние человека буквально три часа пребывания на этом месте. И там, кстати, много таких есть несчастных случаев, связанных как раз с местом. И э, в данном случае вы можете прислать то место, в котором вы хотите жить, или то место, в котором вы живете, и мы оценим его по энергетике. Хорошо ли или плохо ли это место влияет на ваш организм. А если вы хотите научиться методам и навыкам оператора биолокации, приглашаем вас на наши семинары, где мы учим буквально за два дня основам управления рамками, маятниками и так далее. То есть основам биолокации. Милости просим. А теперь поговорим о том, чего нельзя делать в доме. Вот это распространенное сейчас явление, когда в домах держат животных, например, собак, кошек, рыбок аквариумных. Вот четко нами исследовано и наследие об этом говорит, что собака не должна находиться в доме, потому как она влияет на энергетику дома и э, искажает ее, э, переводит на животный план. А смешение животных планов энергетических с человеческими приводит к различным заболеваниям человека. То есть у него искажается энергия. Он опускается к животному ближе миру. Кошка может находиться в доме. Вспомним вот э, фильм «Белые росы». Помните, там, когда переезжали... В новостройку, конечно, это беда была, и вот герой фильма страдал от этого. Когда бабушка кричит, ой, кошку, кошку запусти вперед. Правильно, надо прежде всего запускать кошку в помещение, если вы перед этим не использовали методы биолокации, не определили, хорошо ли или плохо в квартире. И кошка ляжет на то место, где негативный, потому что она хранитель Нави и Яви, и ложится в то место, где она сама перерабатывает негативную энергию как раз в перекрестие вот этой геопатогенной сетки или сетки Хартмана, или сетки Горшкова. Поэтому прежде всего перед заселением в новую хату или в новую квартиру, что еще делаете-то? И старый берете с собой домового, о котором мы с вами еще не говорили. Ведь домовой хранитель дома. Их всего вот по нашим исследованиям, которые мы получили от операторов, контактеров в мире всего 49 родов которые хранят энергетику земли в данном случае домовые хранят энергетику и поддерживают чистоту информации в доме и домовой когда вы переезжаете на новое место вы берете его приглашаете с собой на венчик и вносите в новую квартирку и ставите ему место определяете питание раз в недельку. Чем питаетесь, то его кормите. И он будет у вас охранять и создавать вам благоприятную среду. Аквариумные рыбки, вот они также искажают энергетику. Их можно держать только в бассейнах небольших или в водоемах закрытых, не стеклянных. Нельзя использовать столы со стеклянным покрытием, потому что у вас идет искажение. Энергии, то есть э, нижняя энергия, которая на полу грязная, смешивается с питанием. Этого тоже. Или скатертью можно накрыть. Еще раз следует напомнить о том, э, э, зачем у нас находится в доме зеркала. Зеркало усиливает энергетику и позитивную, и негативную в 10 раз. И оно на, должно находиться только в прихожей. Посмотрелись и вышли. Зеркала нельзя держать или в ванной, или в, в туалете, где вы приводите себя в порядок. И зеркала нельзя держать ни в столовой, ни на кухне, ни в спальне, потому как, еще раз напоминаю, она усиливает энергетику. И у вас может, если вы негатив излучаете, то она усилит негатив в десяток раз. А и позитив усиливает в десяток раз. Это может быть перекачка или отбор энергии. Поэтому зеркала... Не следует держать в тех местах, где вы спите, питаетесь, а их держать следует только в прихожей или в ванной уборной. Дорогие друзья, еще одно замечание о люстрах. Люстра ⁇ это центр того помещения, где она висит. По энергетике она создает определенную ауру. Нельзя использовать люстры. Вот абстрактные, потому что они ломают энергетику. А нельзя использовать хрусталь, потому что он усиливает световой поток, негативно оказывающий на вас влияние. Вот люстра должна быть округлых форм, чтобы у вас создавать гармонию. Впрочем, напомню, что вот все наши древние строения, кремли, храмы, вот там мало углов было, потому что все было обтекаемое. И вот эта обтекаемость создает нам как раз благоприятную среду по энергетике, а каждый угол создает напряженность определенную. Здесь следует сказать о том, что, например, почему ребенка ставят в угол? Угол забирает энергию, и у него этот негатив забирается, он успокаивается. Почему нельзя? Ну, нельзя на углу стола сидеть, потому что у вас идет схождение, и луч пробивает вашу энергетику, поэтому все знают, что нельзя на этом углу сидеть. Это как раз распределение напряженности полей в вашей комнате или в жилище. И эту напряженность надо нивелировать для того, чтобы вы были здоровы. На этом, уважаемые друзья, разрешите с вами проститься. С вами был Вичезар и Вести Валкон. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии. Всего доброго, до новых встреч!